Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами запишем новый видеоролик про очень интересный продукт про управляемую поворотную камеру предназначенную для работы в помещении Собственно, вот стоит коробочка Сейчас ее начнем распаковывать Комплектация камеры похожа на все подобные камеры которые поставляются у нас через интернет-магазины. Но вот данный продукт значительно интереснее по качеству и по своим возможностям. Мы уже много видели подобных камер. Это, конечно, камера сильно интереснее. Комплектация. Монтажный комплект. Саморезы. Закрепление настенное устанавливается оно вот таким вот образом на камеру и камеру можно вот таким вот образом вот закрепить на стене или потолке, если на потолок, то вот так вот закрепляем. Изображение можно развернуть на камере. Так, собственно, похоже это больше на зарядное устройство, но на самом деле это кабель питания, USB. Так, длина кабеля, сейчас проверим, сколько тут провод длиной. 1 метр. Кабель не длинный, хотелось бы, конечно, подлиннее. Но сделать USB удлинитель ну, в данный момент не проблема, есть в каждом магазине. Так, значит, что, собственно, у нас представляет камера? И чем она интересна? Прежде всего, я расскажу про то, что эта камера может работать как отдельная система видеонаблюдения. Без всего, больше ничего не нужно. Вот эту камеру. Вот сюда вот устанавливается карта памяти microSD до 32 гигабайт. Антенна. Можно ее подключить прямо к Wi-Fi роутеру. На небольшой дистанции она будет хорошо работать. Повешали ее в магазине у себя или в квартире. Настроили программное обеспечение и можем пользоваться этой системой. Запись ведется на карту памяти. Время записи максимальное можно увеличить, но ну, не более двух суток. Запись при минимальном качестве. Камерой можно управлять дистанционно. Поворачивать ее примерно 270 градусов. А, также наклонять или поднимать объектив. Но вот в данном случае, если он вниз, то можно просто под место установки камеры посмотреть. Очень удобно. А, значит, у нас есть Wi-Fi, у нас есть сеть проводная. То есть не обязательно ее без проводки. Можно подключить по проводу и получить надежное соединение. Какие у нас имеются недостатки? Длительность хранения на карте памяти не более двух суток. Как же нам увеличить время записи? Можно использовать в данном случае видеорегистратор, в который устанавливается жесткий диск. Жесткие диски можно устанавливать в большой емкости вплоть до... 4 терабайт время хранения там можно увеличить до 2 месяцев спокойно а, я поставил камеру чисто эстетически, чтобы это приятно смотрелось на самом деле видеорегистратор не нужно прикручивать к камере это отдельное устройство, коробочка которая у нас ставится а, где-нибудь на полочке или в шкафу и на него ведется запись также с регистратором очень удобно работать. С регистратора также можно управлять камерой. К регистратору можно подключить до 8 подобных камер. То есть, если это какой-то магазин или большая квартира, дом частный. Можно по всему магазину или по всему дому расставить кучу камер, писать на одну коробочку и с нее смотреть все камеры на одном телевизоре или также иметь возможность доступ с телефона с планшета с персонального компьютера через интернет что очень удобно камеры у нас эти есть наличие, они по очень замечательной цене значит из дополнительных возможностей также я вам расскажу что у камеры есть и подсветка прожектор я вам сейчас по характеристикам. быть точным. Подробная инструкция. Большая. Куча листов. Как настраивать, как устанавливать. Ну и собственно характеристики. Так. Количество светодиодов 11. Дальность подсвечки 20 метров. Реально метров 12 больше она светить не будет. Да, собственно, этой камере и ни к чему это. А, еще одна замечательная возможность, это то, что в камеру встроен микрофон. Вот в нашей линейке, по-моему, нету вообще камер, где есть уже встроенный микрофон. Вот эта камера очень дополняет линейку. Это очень удобно, что можно покрутить. Объектив посмотреть то, что нужно, и еще и послушать. Так, про разрешение как раз в инструкции сказано, я ничего не сказал. Качество изображения очень хорошее. Камера передает HD-качество 720p и пишет в разрешении 1280 на 720 пикселей. Светочувствительность стандартная, в общем-то, для IP-камер. Она не выдающаяся никакая. Что у нас по беспроводному режиму? Нужно сразу быть осторожным. Камера работает не на очень большую дистанцию. То есть реально, что вы сможете подключить, это метров 8, не больше 10, если одна камера. Если камер много, то рекомендуем каждые две камеры подключать на отдельный роутер. Тогда сеть у вас будет работать без сбоев. И проблем в работе камеры не будет. Но вообще мы предпочитаем, конечно, подключение по проводам. Вот. Теперь я покажу, откуда мы ведем нашу съемку. Это у нас такие вот прожектора стоят. Почему у нас так светло и такая тень? Это наша новая видеостудия. Она большая. Звукоизоляцию еще пока не сделали, поэтому у нас такое эхо. Отсюда мы будем вести трансляции наши. Я хотел поблагодарить за просмотр этого видео. Я в данный момент сейчас не буду ее подключать. Это следующий видеоролик подключим. Покажем, как это все делается, как настраивается. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Ставьте лайки обязательно под видео. Это нам помогает развивать наш видеоканал. Голосуйте. Подписывайтесь на наш телеканал, это тоже очень для нас важно. Спасибо за внимание, до скорой встречи, друзья!